Привет! Вы на канале «Видео для бизнеса» и сегодня мы разберем, как сделать логотип для сервисного центра. Итак, он будет состоять из трех частей. Первая часть нашего логотипа – это само название, которое мы разработали для сети э, сервисных центров. Соответственно, называется он «Ваш мастер». Мы пишем сюда «Ваш мастер» и добавляем некое УТП. Что это значит? Потому что мы должны какой-то сделать логотип, значок, который будет а, чем-то цеплять. Чем может зацепить ваш мастер? Ну, распродажа, акция, наверное, хорошо, но мы добавим сюда слово дисконт. И получается сам по себе. У нас логотип называется ваш мастер-дисконт. Это сервисная сеть сервисных центров, называется так будет ваш мастер-дисконт. Дальше что? Дальше у нас получается есть некий блок, в этом блоке у нас э, в зависимости от того что будет ремонтировать этот мастер, чем будет, каким ремонтом будет заниматься мастер, Будет стоять иконки в этом блоке. Дальше. Давайте с вами разберем, какие могут быть э, сервисные центры и кому подойдет этот логотип. Название мы напишем прямо здесь, то есть в третьей части у нас будет название э, того сервиса, который оказывает нам этот сервисный центр. В данном случае это будет, допустим, возьмем, не знаю, ремонт телефонов. Берем ремонт. телефонов. Это все можно дописать. В этом случае, если у нас ваш мастер дисконт, ремонт телефонов, соответственно, в этом блоке, в третьем блоке у нас получается здесь иконки телефонов, планшетов, э, ноутбуков, да, каких-то там, допустим, аксессуаров там туда, и мы, получается, иконки. Что это значит? У нас получается понятный, читаемый логотип, который подходит для всех случаев. Объясню ну, по порядку, что значит, если нам необходимо сделать какую-то аватарку для социальной сети, либо для какого-нибудь там, для YouTube того самого, да, мы берем просто ваш мастер-дисконт, все понятно, более-менее и узнаваемый знак. Если нам надо разместить в шапке, либо на каком-то баннере, мы берем полностью все, ремонт, то есть ваш мастер-дисконт, ремонт телефонов, если нам позволяет площадь, допустим, на каком-то баннере, в каком-то печатном издании, соответственно, мы берем здесь ваш мастер-дисконт, здесь у нас э, телефончики, э, иконочки, а здесь мы уточняем ремонт телефонов. И уже у нас получается, это может быть как шапка вашего сайта, часть шапки сайта, это может быть как часть дизайна социальной сети, это может быть как часть э, обложки канала, это может быть как часть чего угодно любой рекламной кампании, любой полиграфии, любой визитки, потому что здесь вы можете это все э, допиливать под себя. Дальше мы берем. Что у нас еще может быть? Ремонт обуви, правильно? То есть в этом случае у нас получается ваш мастер дисконт, ремонт обуви, а сюда мы ставим сапоги, ботинки, кроссовки там все, не знаю там, любые там, да, портфели даже то, чем занимается визуально ваша. Более того, в чем прелесть этого логотипа? Потому что мы дальше делая, делая большую или там красивую шапку, мы можем эти иконки масштабировать и ставить сюда, и у нас получается такой вот вам уже дизайн понятный, где есть иконки обрамлены этот логотип. То есть подложка под сайт может быть и состоять из этих вот иконок. Дальше мы берем, что у нас может быть, Ре ваш мастер-дисконт – ремонт одежды, ваш мастер-дисконт – ремонт надбуков, ваш мастер-дисконт – ремонт часов, в этом случае тут часы, будильники, ваш мастер-дисконт – ремонт ювелирных изделий. И вот вам уже УТП, вот вам в логотипе, не изобретается никаких велосипедов, все давно изобретено. Ваш логотип должен быть, а, понятный, нести какую-то смысловую нагрузку, быть с иконками, да, потому что здесь оно будет маленькое, то есть, и третье, то есть, быть, а, ваше УТП должно понять, что вы делаете, что за ремонт. Потому что не надо изобретать какие-то там ремонт там самоделки, что вы делаете, непонятно, здесь все есть. Более того, он лего. У вас логотип делится на три части. Первая часть, вторая часть, третья. Вы можете использовать только первую часть и третью, либо отдельно. То есть, первая незыблема. Первая это бренд. Бренд качается всегда. Ваш мастер-дисконт – это бренд, это уникальное название, и оно качается. Вторая часть может использоваться, либо не используется, в зависимости от того, где находится логотип. Если он находится, скажем так, в какой-то в шапке сайта, то, наверное, он будет маленький, не будет читаться. Если как баннер, там, допустим, 400 на 250, то, в принципе, его можно сделать подложку. И эти. А здесь вы обозначаете то, чем вы занимаетесь. То есть, если вы занимаетесь, к примеру, там, э, там, изготовлением ключей, то вы можете сюда ваш мастер-дисконт, изготовление ключей. И, соответственно, сюда ставите ключи, замки, там, молнии. Все это у вас визуально отображается. А теперь смотрите внимательно. У вас на маленьком пространстве находится огромное количество информации. Вы в логотипе сумели уместить три важные составляющие. Ваш бренд, ваше УТП, снабдить это шикарным словом дисконт, ну потому что у нас люди любят ремонт, дисконт, они как бы там в наше тяжелое время это все заходит хорошо. И третье визуальную составляющее. то есть если люди даже представим что они не понимают русского языка, они с большего поймут что там что-то про какой-то ремонт дальше там еще какие-то ключики там будут в этом формате и будет там мастер то не надо никаких визуальных персонажей, не надо никаких "англов", то есть любят там, там какой-нибудь там master self, super, вот такое, не надо. Пишите просто, берите там ваш мастер, там ремонт телефона, называйте свои вещи своими именами и будет вам счастье и удача. С вами был Александр Крушевич. Подписывайтесь на наш канал, получайте еще больше полезных и интересных советов, делайте свои сервисные центры грамотными, правильными, продающими и понятными для вашего пользователя.